Всем привет! и Сегодня я расскажу о целых трех абсолютно разных способах, как скачивать платные игры и приложения бесплатно на твой iPhone, на iPad или iPod touch. В общем, на любой iOS-девайс. И нет, это не будет просто три разных сайта, откуда можно все это качать. Это три абсолютно разных по своей сути способа. И я уверен, что досмотрев это видео до конца, тебе больше не нужно будет искать такие способы, и ты найдешь все, что тебе нужно. Поехали! Первый способ уже работает около полугода и как я понял Apple особо не собирается его прикрывать, так что что называется, пользуемся. Я уже косвенно на нем рассказывал на своем канале, когда делал видео про Царский VK на iOS 10, единственный минус этого способа для него тебе понадобится компьютер. Качай по ссылке в описании CD Impactor, есть версии под macOS, Windows и Linux, ну и далее тебе понадобится скачать файл с игрой. Опять же, эти файлы есть на торрентах, на сайтах, везде короче они есть, но я рекомендую просто вбить название игры в поисковик, а за ним 4 волшебных буквы, 4 pda. Так эти игры найти и скачать будет гораздо быстрее. Далее подключаешь свое устройство, перекидываешь ранее скачанный EPA файл в программку и тут самое неприятное, придется ввести свой логин и пароль от Apple ID. Я до сих пор понятия не имею, куда он идет дальше. В принципе, ну вот чисто теоретически, может, его у тебя вообще уголят и заблокируют все твои Apple устройства, поэтому я советую использовать какой-то второй запасной Apple ID в избежении всякой хрени, которая вот реально может произойти. Далее программка все сделает за тебя, тебе придется просто подождать. Если при открытии игры будет вылезать что какое-то неприятное, непонятное уведомление. Переходи в настройки, основные профили и доверяй этому разработчику. Вроде бы все отлично играется, но тут проходит неделька другая, все слетает и приходится делать все заново. И тут приходит на помощь второй способ, вроде бы прям идеальный. Не нужен компьютер, ничего не слетает, максимальная скорость скачивания, что немаловажно есть доступ к обновлениям игр, все это выглядит так, как будто бы эта игра или это приложение было у тебя уже куплено. Собственно так оно и есть, есть добрые люди, которые чисто за символическую плату, ну, по-моему там меньше 100 рублей, предлагают доступ к своим аккаунтам, на которых куплено просто дофига платных игр приложений, у тех людей, у которых лично я брал, там было на сумму более чем в 100 тысяч рублей. Рассказываю просто ситуацию, в начале этого месяца вышел Булья от Рокстара, мне как-то за 600 рублей впадло было его покупать, и я решил попробовать общие аккаунты, слышал что люди пользуются и довольны. Нашел самый надежный, там более тысячи позитивных отзывов, ребята работают более двух лет, и как пишут за все это время у их клиентов не было ни одной проблемы, аккаунт ни разу не банили, все работает быстро, четко и на любой версии iOS. Там собственно, все просто, берешь у них аккаунт, они тебе дают доступ сразу к двумя, логинишься в настройках, качаешь что тебе нужно, возвращаешься на свой аккаунт и все, эти игры у тебя теперь навечно, они не будут вылетать, и они никогда не слетят, не будет никаких проблем, в общем как по мне это прям идеальный способ, тем более что там есть Minecraft Story Mod со всеми купленными эпизодами, а способа скачать это бесплатно я до сих пор ну, нигде не находил. Ну и понятное дело, там есть все топовые игры, все части GTA, Terraria, Assassin, ну реально много всяких годных игр, список которых постоянно пополняется с отчетом заявок пользователей, плюс я заметил, что они там довольно часто проводят всякие розыгрыши, всяких прикольных призов. Ссылку на проверенных ребят оставлю в описании, у других не брал, советовать, к сожалению, не могу. Ну и последний способ после второго просто меркнет, переходи на сайт по ссылке в описании, заходи во вкладку free и устанавливай утилиту. Далее, опять же, как и в первом способе, переходишь в настройки, основные профили и доверяешь этому разработчику. В этом приложении уже ищешь все нужные игры или приложения и качаешь их. Опять же, во всех традициях такого способа скорость скачивания довольно низкая. В приложениях и играх, скачанных таким образом, будет появляться долгая надоедливая реклама. Опять же, нужно подтверждать разработчика, все это может слететь через какое-то время, или же просто Apple может прикрыть эту лазейку в последующих обновлениях. Не круто. Как понял, все-таки второй способ самый нормальный, но если у тебя нету 100 рублей, ну сочувствуй себе. Подписывайся на канал, и как только выйдет новый способ, я тебе о нем обязательно расскажу. Удачи!